Привет, друзья! Сегодня у нас очередной день охоты на розового слона вправо, сейчас, В общем, едем смотреть Volkswagen Vita Сегодня у нас очередной день охоты на розового слона Я это уже 15 раз говорю, но надеюсь, сейчас и скажу Volkswagen Vita Едем смотреть Mercedes Vita 2003 года CDI-112 хозяин выставил его за 2 200, что в принципе уже интересная цена и по телефону упал сразу же до полутора тысяч, то есть там, как говорится, если он хороший надо брать не глядя Но, конечно мы поглядим, потому что как выяснилось Vita очень гниющие машины, даже больше чем седаны то есть вот эти вот бусики Mercedes они гниют со страшной силой и, там есть пара мест, которые просто-напросто прогнивают до дыр. Назир, очень кстати ты мне все это рассказал, потому что я не знал, что у нее такие проблемы с кузовом. Нужно будет осмотреть днище. Плюс ко всему правая дверь передняя, как правило, не закрывается через централку, потому что переламываются, перекусываются провода в процессе открытия-закрытия. Тоже момент для торга но ну, как со слов хозяина, он не будет торговаться То есть полторы тысячи, это его последняя цена Ну 2003 год, 220 тысяч километраж Небольшой для Мерседеса Так что, в принципе, да, скорее всего Он больше не упадет Ну, попробуем на месте, посмотрим, пошипаем его Все будет решать состояние машины У нее жарчина по кузову Но это не проблема а куда мы приехали? Пылесосит Хорошо, что да ну что это мелочи? Всё. Резина новая. Короче, берем, берем, берем. пусть пылесосит? Да, а если у нас потом прогонит? Скажет, что вы офигели, что я его вообще пылесосит должен. Тут даже особо думать тоже нету резона. Посмотри, Кюринка Смотрел, да? Я не бы, что она очень сильно ржавая. Ну, есть ржавчина, конечно. Так, вот сюда, наверное, поставим сиденья мы. И вперед. Она вход 124. Да, да, да. Это что? А? Дверь, Да, Дверная Да, дверная Да, Это все под а 207, я супи вдова, и ла был была от меня. А 200, ты знаешь, да? И после, я на, только на, А где ты, я развелся, да? Ты понимаешь? Ты понимаешь? это, мой новый Это здесь? Буков, б, де Сербов, буков, захон, Что? Букья, захон. Нет, нет, нет. Я, я, я, я, я, я, Короче, говорит, никаких проблем, да, тут все подготовлено уже видно. Ночь, брек. Ночь, ночь, брек. и ночь, ночь. Никогда как не убирал деревяшку это Русский. русский. Брезнил. Брезнил. Что-то знает. То, что было, то, что есть. On peut essayer un peu. Test. Non, Ты pas test. мной Да Потому что, вы видите, Tu viens avec moi, avec moi Oui. Parce que oui, toujours problème de lift сам, по-са. Са, окей. Да? Ну, ну, но есть люди, которые толпа, Лестенбель. Да, ее проантикорили всю, прикинь. Полностью Люфт, Это еще. Окей, он Il faut juste montrer plus que 10 mois, c'est tout. Après, oh, ça roule, ça oh, roule. Oh, non, non. Est, regardez l'info, il, il n'y a oui, est bon, est bon, il est très, très bien. Moi mm -hmm. je suis mécanique. Ah, bon? oui, il est toujours entretien avec des matériaux de Mercedes. Ah, ouais? Rien autre. Tu peux mettre le, le, le filtre de mm -hmm. On va regarder. Il est le filtre de. Дефильтр де де Вил, де Мазут Командиса, Лессанс, и Оси Ново. Ничего, ничего. И рул требья. Окей. peut mettre les sièges arrière ou pas ou il faut passer par Mercedes. Что? Мы можем поставить на Не надо мы не будем торговаться категорически. В случай, когда нельзя торговаться. Телефон pas normal hein right? ah, yeah, pas normal le prix il est bon hein 10 часов, il y который. une So. On y va on fait les papiers, on parle. Non non non, je roule 120 Là c'est bon là. Ça prend Ça me pas. Ah ça ne m'intéresse pas. Je roule 120. Ah oui Ok. Et vous êtes Russie Vous êtes Russie Nationalité, oui. Ah, ouais. 120 Oui, c'est bon. Pas de problème Non. 140 Pas de problème. 150 Ok Ouais, c'est bon. Танцов флаша. Так, вот он номер шасси. Злополучный. Некоторые его вырезают, когда гниет и выкидывают, потом мучаются. Нельзя его вырезать. В общем, поймали мы розового слона сегодня. Вот он стоит, стреноженный, заклейменный. Даже не стали на месте там тщательно машину осматривать, потому что было ясно, что состояние хорошее у нее. Мотор нормальный, заводится хорошо, днище, без дыр. Все остальное нам было неинтересно Там на месте ковыряться был не вариант Потому что телефон не останавливался ни на минуту То есть взорвали его Мозг перекупщики И э, так-то человек слово походу был Но мог сдаться в какой-то момент Когда им предложили бы сразу мы там тебе даем 2 200 Он сказал бы ребята извините Вот моя цена Во избежание этого мы взяли машину и уехали Выехали с ним на трассу Хозяин даже нас за руль не пустил Что в принципе редкость Сам разогнал машину до 140 мы поняли, что у нее все в порядке с, э, с мотором, что он в аварию не вываливается Потому что у этих мерседесов очень большая проблема с клапаном EGR Часто он оставляет море проблем Состояние ну, может быть и не, не идеальное, но очень-очень хорошее Учитывая то, что машина рабочая, то есть как бы это двухместный автомобиль коммерческий Она довольно чистая Нужно просто слегка пройтись салфетками Средством по уходу за пластиком И она станет Очень свежая и бодрая Педали стерты Но на таких машинах очень часто ездят В рабочих ботинках Таких шипованных, грубых Поэтому это нормальное время. Она от первого хозяина И километраж у нее 100% оригинальный Тут никаких проблем нет Да, вот есть дефекты по кузову Как дефекты? Там была ржавчина, видимо Не видимо, а 100% И ее хозяин так вот грунтовкой По каким-то Забрызгал. Вот видите, вылазит державчина. То есть тут нужно пройтись преобразователем. И либо будем перекрашивать, либо так вот слегка ретушируем То есть мы еще не решили, как будем с ней поступать. Либо ее доводить до ума. Э -э их цены начинается в интернете от даже не от трех, а от четырех, скорее всего. За три тысячи может быть и есть, но э -э с большим километражом У меня вообще эти машины... Э -э Постоянно отталкивались своей ценой Я знал, что они хорошие, что они ходовые Но цены на них ниже четырех, по-моему, я не встречал Теперь надо решить, как дальше с ней поступить Либо поставить сюда сиденье заднее И сделать ее пятиместной Или даже восьмиместной вот. Либо, как есть, выставить и продать Пятиместная такая машина Ее цена ну, начинается уже от пяти Если привести в полный порядок Освежить ее конкретно, вот кузов, все вот эти косяки перекрасить. Тем более вот сейчас, в период отпусков, когда люди ищут себе такие машины именно для поездки э, на море, на природу, там, кемпинги. Многие уезжают, французы любят это дело. У машины есть крюк, то есть как бы вариант очень-очень интересный во всех отношениях. Дно у нее нормальное, как выяснилось, у них... Очень сильно гниет дно, даже больше, чем у простых мерседесов. Буквально перед выездом Мне Назир за лараци рассказал о том, что у нее страшно гниет вот, э, днище возле задней двери. Я там проверил все. Она еще, к тому же, про антикоренная, то есть ее недавно готовили. Вот, никаких проблем в этом, в этом плане нет. Централка да. Назир так оказался прав. Централка не работает. Не то, что правая дверь вообще не работает. На брелок не отзывается машина и даже на кнопку. Что-то там щелкает, релюшка. Вот и она моргает красным. С этим надо разбираться. Ну, как бы, когда покупаешь машину за такую цену, нужно быть готовым к проблемам, к поломкам. И если только вот этим и ограничивается все ее проблемы, то замечательно. То есть мы можем в нее вложить до полутора тысяч. Если она в три обойдется, в идеальном состоянии она продастся, ну, пять пятьсот не меньше. Диски, тем более сейчас ну, диски, стоит. новая резина вообще видимо вот он ее то ли весной то ли зимой поставил говорит что и колодки новые не знаю это не видно особо не, имею... да колодки тоже да, свежие не прокуренная машина регулятор есть круиз-контроль кондиционер чем дорыше, чем дорыше. то есть машина заряженная учитывая то что она двухместная кожа в принципе я по моему и не встречал на двухместных это Человек для себя, видимо, машину выбирал и ухаживал за ней. То есть машина механически реально в идеальном состоянии. Ничего нигде не брякает, ничего нигде не стучит. То есть у нас даже желание там, вот брат-то он вообще говорил сам, давай все, не хотел даже на трассу ехать. Но я тоже, в принципе, понял уже, что скорее всего там все нормально. Как бы ни было, ахи это неправильно, надо постоянно на трассу выезжать. Потому что мало ли, да, вот так откровенно говорить, человек все искренне с вами, а по факту какой-то там мошенник. Как ты его узнаешь? Ты его видишь первый раз в жизни. Поэтому всегда нужно на трассу уезжать, особенно с Мерседесами, потому что у них проблема с ЕГР 90 А сам этот клапан, тем более это мотор новый ЦДИ. 2003 год, это, по-моему, уже рестайлинговый мотор. Он очень дорогой, по-моему, от 500 евро начинается его цена. То есть как бы в такой момент нельзя, нежелательно верить на слово хозяину. Понятно, что цена заманчивая, понятно, что можно будет потом устранить. Но, например, если даже у нее вот клапан ЕГР испорченный, уже чисто он стоит 500 евро. Так что 2-3 такие поломки и все, считаю, уже на кого-то поработал в лучшем случае. Как максимум не потеряешь на ней приготовивший продаж. То есть так-то все вроде бы замечательно. Теперь будем думать, наверное, поедем в Mercedes и узнаем, можно на нее ставить заднее сидение или нет. Потому что бывают машины, которые выходят с завода по умолчанию, двухместные. Там нужно делать переоборудование. Даже некоторые фирмы, они, то есть некоторые дилеры, они тебе разрешают поставить, ну скажем так, вне ателье заднее сиденье. А, например, вот по-моему, или Рено, ты должен именно у них устанавливать. И это выливается в большую копеечку. То есть нам эти расходы неоправданно не нужны. Поэтому мы узнаем сначала, как там все обстоит с документами, какая она или по документам двухместная, пятиместная или с возможностью трансформации он сказал лихтфракт, да? то есть двухместная, но как бы он сказал сто процентов может поставить сиденье ну поставить сиденье, а потом чтобы она не пошла техосмотр нам вот тоже не нужно, нужно будет все предварительно узнать по этой машине, вообще, вот именно по Вита было очень много вопросов в конце проекта мы сделаем небольшой такой обзор я вот фактически о ней вообще ничего не знаю ну, знаю, что большая машина, что э, ценятся они, а по факту мне про нее ничего не известно. Конечно, тут можно синего слона перевести в ней большой объем. Если не ошибаюсь, на нее можно поставить и 8 сидений, или 9 даже. То есть, вот сюда, скорее всего, будут ставиться ремни безопасности. Но, как бы, я не думаю, что это будет дешево стоить, охей. Вот это место у нее больше всего подвержено ржавчине Да, смотри, он даже петли обрабатывал цинком, чтобы не гнили То есть реально за машиной ухаживали Тоже какая-то пленка А, пленка и плюс он еще покрасил ее сверху Сказал, что все оттирается от стона, посмотрим Даже не пришлось идти в Мерседес на паспорте Написано, что машина двухместная, S2, и трансформация ее в пятиместную, а тем более в 8-9 местную, будет очень дорого стоить. Поэтому мы приведем ее в порядок и выставим на продажу, так как есть двухместную, но более-менее освеженную.